Бесхозный пешеходный виадук на Молоково рядом с бывшей Малпе могут снести. Это сегодня подтвердили в департаменте градостроительства. Сейчас эксперты обсуждают проектное предложение. Тем временем, представители Федерации автовладельцев уверяют, еще год назад чиновники мэрии собирались принять пешеходный мост на баланс. А теперь концепция резко поменялась. Светлана Овсяникова узнавала а почему, собственно. Данный виадук, вот если бы он бы чистился, да, но ну, и, и хотя бы за ним ухаживали, может, еще как-то выглядел но достойно. И вид неприглядный, и хозяина нет. Этот виадук на улице Молокова, говорит Егор Фролов, сегодня, по сути, заброшенный пешеходный мост в оживленном районе. В свое время его строил популярный у нас бренд «Алпи». Потом здание без виадука продали. Мэрия же принимать объект на баланс не торопится. В начале прошлого года, продолжает координатор Федерации автовладельцев, написал в департамент городского хозяйства, получил ответ Вяду к приму ты отремонтируют. А в конце декабря пришло новое письмо. И в нем сказано, в целях безопасности мост и вовсе снесут. Одна из причин якобы будущая реконструкция дороги. Мол, при ее расширении опоры будут мешать. Фролов удивляется, говорит, видел проект, и ничего такого там не предусмотрено. При э, реконструкции улицы Молокова, я вам точно скажу, что расширение его не, увели, э, не предусматривалось, то есть, значит, опоры мешать не будут, э, и ну, сама причина сноса данного виадука нам неизвестна. Может, здесь чья-то заинтересованность, может, кто-то хочет заработать дважды, потому что снести данный виадук начнут э, жители заново жаловаться, придется заново строить письма по поводу увядука намолкова в департамент городского хозяйства писал и депутат горсовета константин сенченко по его словам еще одной причиной того почему чиновники мэрии не могут взять пешеходный мост